Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Добро пожаловать! Приглашаю вас вместе со слушателями, присутствующими в студии, стать учениками Слова. Будем изучать Слово, чтобы исполнять его. Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, ручку, карандаш и учитесь вместе с нами. Ведите записи и отмечайте, что Бог говорит именно вам через сегодняшнее учение. Я спрашивала Господа, о чем Он хочет, чтобы я служила в ближайшее время. И Он сказал, «Я хочу, чтобы ты учила об уме». Слово говорит, что нам нужно обновлять свой ум, и это относится ко всем, потому что ум есть у всех. Никто в этом мире не избежит необходимости разбираться с умом, с умственной жизнью. Бог хочет, чтобы я учила об этом, и для меня это привилегия и радость. Поскольку мы во Христе, все Божьи благословения уже принадлежат нам. Здоровье, исцеление, процветание, победа. Но то, испытаем ли мы эти благословения или нет, связано с нашим мышлением. Неправильное мышление мешает нам получить то, что нам принадлежит. А правильное мышление открывает нам доступ к этому. Вот почему нам нужно следить за тем, чтобы мыслить правильно. Правильно думая, мы правильно верим. Правильно верим мы правильно говорим. Правильно говоря, мы будем действовать правильно. То есть наши действия будут соответствовать Слову. Пожалуйста, обратитесь со мной ко второму посланию к Тимофею 1.7. Если у вас с собой Библия, читайте вместе с нами. Второе Тимофею, первая глава. Говоря о нашем наследстве во Христе, обо всех благословениях, которые нам принадлежат, не будем забывать о здравом уме. Я говорю вам, одно из величайших благословений – это здравый ум. Второе Тимофею 1,7 в переводе короля Якова. «Ибо Бог не дал нам духа страха, Заметьте, страх — это дух. Это не просто чувство, не просто эмоция. Он влияет на чувство, влияет на эмоции. Но это не просто чувство, это дух. И вот что хорошо, мы имеем полную и абсолютную власть над ним. Поэтому, когда приходит страх, вы уполномочены сказать ему, «Страх, я противостою тебе во имя Иисуса». Итак, здесь сказано, что Бог не дал нам духа страха, Заметьте, Бог не работает с вами через страх. Он не будет вести вас через страх. Он не будет влиять на вас через страх. Он не использует страх, чтобы открываться вам. Итак, Бог не дал нам духа страха. Что же Он дал нам? Он дал нам силу, любовь и, посмотрите, здравый ум. Видите, страх идет против того, что Бог дал нам. Он пытается удержать нас от действия в той власти или силе, которая нам принадлежит. Он пытается удержать нас от действия в любви, отхождении в любви. А также страх нападает на здравый ум. И нам важно понимать, что когда приходит страх и пытается повлиять на наше мышление негативным образом, Бог не имеет к этому никакого отношения. А раз Бог не имеет к этому никакого отношения, мы не даем этому места. Мы не даем этому места, мы не прокручиваем неправильные мысли в своем уме, потому что Бог не учит нас и не работает с нами через какие-то чувства или мысли страха. Я хочу прочитать этот же стих в расширенном переводе. Мне так нравится формулировка. «Ибо Бог не дал нам духа робости, малодушия, трусливого, жалкого и раболепного страха, но Он дал нам, заметьте, у нас уже есть это, Он дал нам духа силы, Он дал нам духа любви, и смотрите, что сказано дальше, спокойного, уравновешенного ума, дисциплины и самообладания. Здесь мы видим, какой ум Бог нам предназначил. Спокойный ум, уравновешенный ум, дисциплинированный ум, посмотрите, дисциплинированный ум, и с самообладанием, не необузданный, а с установленными границами. Бог дал нам ум, который должен соблюдаться в границах слова. Такой ум Бог нам предназначил. Какие бы ни были обстоятельства или противостояние, не Божий замысел, чтобы мы теряли спокойствие ума. Бог никогда не хочет, чтобы мы теряли уравновешенность ума. Не в Его планах, чтобы нам не хватало дисциплины ума или самоконтроля. Какие бы ни были обстоятельства. В 1 Коринфянам 2,16 сказано «Мы имеем ум Христов». А в расширенном переводе это звучит так. «А мы имеем ум Христа Мессии». Посмотрите на эту фразу. «И храним мысли, чувства и цели Его сердца». Я хочу, чтобы вы это увидели. «Храним мысли». Ум Христов означает, что ваш ум сосредоточен на правильных мыслях. Чтобы иметь здравый ум, нужно хранить его образ мыслей. Чтобы иметь ум Христов. Если Иисус не допускал чего-то в Своей умственной жизни, мы не допускаем этого в Своей. Мы придерживаемся тех же мыслей, что и Он, чтобы жить с тем умом, который нам принадлежит. Спасибо Богу за Слово. Посмотрите, Библия, Слово Божье – это мысли Бога. Он записал свои мысли. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы сделали Его мысли своими. Представляете? Бог предлагает нам свои мысли. Это потрясающе. Нам даже не нужно изобретать правильное мышление. Бог показывает нам, как думает здравый ум, как думает спокойный ум, дисциплинированный ум, его мыслями. Раз Он предлагает нам свои мысли, как насчет того, чтобы взять их? Он предлагает их нам. Он не может заставить нас взять его мысли. Нам нужно выбрать его мысли. Когда обстоятельства провоцируют ум, пытаясь смутить его, нам нужно сделать выбор. Помните, во второзаконии сказано «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». И затем Бог подсказывает ответ «Избери жизнь». То есть Он раскрывает нам разницу между жизнью и смертью, между благословением и проклятием. И затем говорит нам, что выбрать». И тем не менее, нам все равно нужно сделать выбор. При возникновении обстоятельств, тревожных мыслей, нам нужно сделать выбор. Придется выбрать. Либо думать о слове, либо думать о своих чувствах. Не правда ли? Придется выбирать. И неоднократно, каждый день нужно направлять свой ум в сторону Божьих мыслей. Потому что другие мысли, мысли страха, сомнения, беспокойства, паники, будут приходить. Но Бог уполномочил нас сделать выбор. И наделил нас властью сделать выбор. И Он показал нам, как выглядят правильные мысли. Аминь. Знаете, наша жизнь является отображением нашей умственной жизни. Взглянув на свою жизнь, можно понять, о чем мы думаем. Понимаете? То, о чем мы думаем, проявляется в нашей повседневной жизни. Так что, если наша жизнь нуждается в улучшении, то улучшение начинается вот отсюда, с умственной жизни. Допустим, ваши финансы нуждаются в увеличении, значит, что-то в вашей умственной жизни должно увеличиться. Если ваше здоровье нуждается в улучшении, что то что-то вот здесь должно улучшиться. Во всем, что нуждается в улучшении, изменения начинаются с ума. У верующих. Видите ли, Бог вложил в нас свою жизнь. Он вложил в нас свою природу. И нам нужно черпать эту жизнь, черпать эту природу, позволяя ей направлять наше мышление. Хотя его жизнь в нас, хотя Божья природа в нас, Мысля неправильно, мы препятствуем течению этой жизни, препятствуем течению Божьей природы. Правильное мышление позволяет природе и жизни Бога правильно проявляться. Оно позволяет ей течь во всех жизненных обстоятельствах. И чтобы улучшить свою жизнь, нам нужно что-то сделать со своим мышлением, привести его в соответствие с тем, как мыслит Бог. Бог дал нам свое слово, чтобы мы могли пойти выше в своем мышлении. Знаете, мы все воспитывались в разных домах. И каждый дом функционировал согласно своей системе. Нет двух одинаковых домов, и один не обязательно правильнее другого. Просто систему определяет авторитет родителей. Они выбирают, что разрешать, а что нет. И вы воспитываетесь в этой системе. Так что мы воспитывались в разных системах. Но, родившись свыше, мы вошли в Божью семью. Бог наш Отец, и Он дает и открывает нам Свою систему. Какова же Его система? Вот Его система. Его Слово и есть Его система. Поэтому, хотите быть благословенными, жить в принадлежащих вам благословениях, хотите, чтобы благословения текли беспрепятственно, оставайтесь в его системе. Понимаете? Помните, как в детстве мама говорила вам что-то сделать, или папа говорил вам что-то сделать? Это вступало в действие их система. И решив не делать этого, вы потом страдали. Почему? Потому что вы нарушили систему. Так вот, Бог дает нам знать, если мы прибудем в его системе, дьявол не сможет войти. Бог дает нам знать, если мы прибудем в системе Его мышления, Его путей, благословения будут течь беспрепятственно. Бог дал нам Свое Слово, чтобы мы могли подняться в Его систему, Его образ мышления. Он дал нам Свое Слово, и теперь наша ответственность перенять эти мысли. Бог не может насильно вложить эти мысли в наш ум. Потому что у нас есть свободная воля. Он предлагает нам свои мысли, но не навязывает. Видите, насколько это отличается от дьявола? Дьявол, внушая что-то уму, бомбардирует его, словно пытается лишить вас выбора. Но ни одна мысль не может лишить вас выбора. Он бомбардирует вас, чтобы вы подумали, что выбор уже сделан за вас. Но выбор все равно остается за вами. Когда негативная, тревожная мысль пытается бомбардировать вас, вы уполномочены сказать «Нет, ты не можешь забрать мой выбор. Я выбираю мысли Бога, я выбираю мир, я выбираю Слово». Дьявол не может отнять ваш выбор. Но и Бог никогда не будет принуждать вас к своему образу мышления. Его образ мышления нужно выбрать. Слава Богу! Аминь! Нам нужно брать Слово Божье и обновлять свой ум, то есть дисциплинировать свои мысли, чтобы они соответствовали Его Слову. Обновленный ум – это дисциплинированный ум. Дисциплина позволяет уму идти только в определенном направлении. Знаете, в нашей семье, как и в большинстве семей, бывают кризисные времена. И я говорила своим детям, не позволяйте своему уму идти в неправильном направлении. Если вы позволите своему уму пойти в неправильном направлении, вам придется возвращаться оттуда, чтобы снова попасть на территорию победы. Так что лучше даже не двигаться в этом направлении. Вот что такое дисциплинированный ум. Вы осознаете, если я буду думать неправильно, если я допущу неправильные мысли, я буду все дальше идти в неправильном направлении». И потом мне потребуется куча времени, чтобы выбраться оттуда. И вы понимаете, проще туда не ходить. Знаете, в детстве, пробуя перечить маме с папой, вы получали наказание. Но если вам хватало ума, вы понимали, лучше даже не начинать. Лучше даже не пытаться перечить, спорить с ними. Это ни к чему хорошему не приведет. Также и с неправильным мышлением. Даже не начинайте мыслить неправильно. Мыслить беспокойно. Это ни к чему хорошему не приведет. Даже не начинайте. Вот что такое дисциплинированный ум. Вы решаете, я не пойду в неправильном направлении. В нашей семье было четверо детей. Я была самой младшей из четырех. И мама была с нами дома, пока я не пошла в третий или четвертый класс. Так что в нашем раннем детстве она постоянно была с нами. Мой папа был фермером. Он выращивал хлопок и пшеницу на юго-западе Оклахомы. Его не было дома, он все время работал. А мама хорошо справлялась со всеми четырьмя детьми. Она умела навести порядок. И мама установила дома некоторые правила. Одним из правил было... Нельзя заходить в три места. И вот в какие три места нельзя было заходить. Во-первых, в ее гостиную. Там принимали гостей, и мама не хотела, чтобы там валялись игрушки, когда придут гости. Сейчас это не происходит так часто, но тогда гости могли просто прийти в любой момент. Никто не писал смс и не звонил, чтобы сообщить о своем приходе. Люди просто заявлялись. А в нашей местности даже не стучали в дверь, а просто заходили и звали хозяйку. Невозможно было предугадать, когда появятся гости, поэтому мама не хотела, чтобы игрушки и наши вещи были разбросаны в гостиной. Она не разрешала нам ничего держать в гостиной. Нам даже нельзя было туда заходить. Она говорила, «Это не ваша комната, это моя комната для гостей». Вторым местом, куда нельзя было заходить, была ее спальня. Она говорила, мы там отдыхаем и освежаемся, вам туда нельзя, у вас есть своя спальня. Так что нельзя было заходить в спальню. И третье место, куда нельзя было лезть, была ее сумка. Она говорила, вы туда ничего не клали и ничего оттуда не возьмете. Она не хотела, чтобы дети лезли в сумку и играли с ключами от машины, кошельком или чем-то еще. А потом ничего нельзя было найти, потому что все превратилось в игрушки. Итак, нам запрещено было идти в эти три места, и мама нас дисциплинировала. Мы знали, что пойдя туда, нам придется иметь дело с ней, и она будет разбираться с нами. Когда в гости приходят недисциплинированные, невоспитанные дети, как они себя ведут? Они трогают то, что не положено, они идут туда, куда не положено, и это приводит к проблемам, верно? Поэтому, чтобы был мирный дом, нужно дисциплинировать детей, верно? Невоспитанные дети лишают дом мира. Ну, если недисциплинированные дети так поступают с домом, как вы думаете, что недисциплинированный ум сделает с жизнью? Недисциплинированный ум лишит вас мира. Недисциплинированный ум будет касаться того, чего не следует. Ходить туда, куда не следует. Если даже просто казалось, что мы собираемся зайти в мамину гостиную, она останавливала нас, она учила нас не ходить туда, куда не следует. Неправильные мысли приведут ваш ум туда, куда не следует. Тревожные мысли, беспокойные мысли, мысли страха приведут ваш ум туда, куда не следует. И, оказавшись там, где не должны быть, вы теряете мир, теряете радость. Ваша вера страдает. Часто люди думают, что их проблема в дьяволе. Тогда как на самом деле проблема кроется в недисциплинированном уме. Тут не помешает громко сказать «Аминь». Нам хочется сбросить ответственность на дьявола, но Бог дал нам Свое Слово, и этим Словом мы можем обуздывать свои мысли, держать их в строю, не давать им сойти с Божьих путей, держать их в русле Божьих мыслей. Его Слово помогает нам установить ограждение, а ограждение – это безопасность. Я часто путешествую и бываю в разных гостиницах, и иногда меня селят на верхнем этаже в номере с балконом. И у балкона на верхнем этаже всегда есть перила. Они там не для того, чтобы мне помешать а чтобы обезопасить и защитить меня. Мысли Божьи никогда не мешают нам, они нас защищают, удерживая нас на правильном месте, чтобы мы не шагнули за край и не попали на неправильную территорию, на территорию дьявола, не залезли куда не следует. Итак, нам нужно дисциплинировать свой ум, свою умственную жизнь, чтобы не принимать мысли, предлагаемые врагом, или даже просто необновленным мышлением. Помню, как много лет назад Бог сказал мне, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир». И я поняла, что Он хочет, чтобы я поставила на этом акцент, уделяла этому особое внимание. Вы замечали, что Бог всегда над чем-то с вами работает? Будьте к этому внимательны. Что Он делает? Он пытается подготовить вас к тому, что ждет вас впереди. Библия говорит, что Бог делает нас главою, а не хвостом. Что это значит? Мы опережаем события, а не отстаем. Голова впереди тела. Хвост завершает движение, верно? И Бог делает нас главою, а не хвостом. Он дает нам опередить события. И делает Он это, готовя нас. Итак, Бог сказал мне, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир». Прислушайтесь к этим словам. Практиковать мир. Что такое практиковать мир? Это значит, что я должна была уделять строгое внимание каждой мысли, строгое внимание тому, о чем я позволяла себе думать, на самом деле, не задумываясь. К чему вы позволяете себе прикасаться? Дамы. Вы знаете, мы тратим время на макияж, на укладку. Не успели оглянуться, как ум уже блуждает. И мы даже не замечаем этого. Можно ехать в машине и вдруг обнаружить, что вы уже 15 минут думаете о чем-то, что вас беспокоит. Дисциплинированный ум, ум, практикующий мир, внимателен. Внимателен к тому, о чем вы позволяете себе думать. Вот что такое практиковать мир. Помню, в моей жизни возникла одна ситуация, которая меня расстроила. И вот с утра, собираясь, я думала об этом. Как бы я хотела, чтобы эта ситуация не возникла, это было совсем ни к чему. Я была расстроена тем, как все произошло. И примерно через 15 минут таких размышлений Дух Божий заговорил со мной. Ты можешь думать об этом, если хочешь, но если ты будешь думать об этом, тебе придется отказаться от общения с Богом. Поймите, то, о чем вы думаете, либо продвинет вас дальше в общении с Богом, либо уведет вас дальше от общения с Богом. И когда он сказал, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир», я стала обращать внимание на приходящие мысли, на мысли, которым я позволяла прокручиваться в моем уме. Приближают ли они меня к тому, как мыслит Бог? Или еще больше отдаляют меня от Его образа мышления? Вот что такое «практиковать мир». Мне нравится эта фраза, потому что Дух сказал мне это. Посмотрите на слово «практиковать». «Мир нужно практиковать». Никто не рождается сразу с умением хорошо что-то делать. У вас может быть благодать, талант, способности, склонность к чему-то. Что-то может вам даваться легко. Но никто никогда не достигает мастерства без практики. Будь что в духовной, умственной или физической сфере. Это верно в отношении духовных вещей. То, что мы имеем во Христе, нужно практиковать. Поэтому Бог сказал мне, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир». Так что я уделяла этому особое внимание. Я была внимательной. Если какая-то мысль не приносила мне мир, я отвергала ее, я отказывалась ее прокручивать. Если мысль не повышала мой уровень радости, я противостояла ей. Вы спросите, «Как, пастор Нэнси?» «Я не пыталась избавиться от мысли при помощи мыслей. Я избавлялась от нее, говоря ей». Невозможно одолеть неправильные мысли мыслями. Невозможно избавиться от тревожных мыслей, думая, «Послушайте, ум – арена дьявола. Он мастер на арене ума». Вот почему Бог создал нас духовными существами искусными на арене духа. Аминь. Иисус сделал нас мастерами на арене духа, на арене веры, но от нас зависит упражнение в этом мастерстве. Дьявол будет приносить мысли, и вам не удастся сравняться с ним в умственной жизни. Что я имею в виду? Если он принесет мысль, вы не сможете принести другую мысль просто из своего мышления. И победить. Вам придется принести более высокую мысль. Какую? Божью мысль. Мысль Слова. В ответ дьяволу нельзя просто принести мысль, которая ниже или на равных. Нужно принести высшую мысль. И нужно не просто ее подумать, нужно ее сказать. Любой неправильной, тревожной, тяжелой мысли отвечайте вслух говорите ей в ответ. Если дьявол говорит, «Ты потеряешь свой дом», «Ты лжец, дьявол», «Бог мой восполняет всякую нужду мою», «Ты заболеваешь», «Нет, он мой целитель», «Аминь». Нам нужно практиковать правильные мысли, нам нужно практиковать мир. Я хочу помолиться за вас сегодня. Я не знаю, с чем вы столкнулись, но я знаю, что каждому из нас нужно разбираться со своей умственной жизнью. И я хочу, чтобы вы осознали, что каждый день нужно быть внимательными к своей умственной жизни. Если что-то не соответствует Божьей системе, Божьему Слову, приведите свои мысли в соответствие с Его Словом, Его системой. Аминь. Каждому нужно над этим работать. Но, возможно, кого-то из вас бомбардируют в тревожной мысли. И вы говорите, «Пастор Нэнси, мне нужна помощь, чтобы преодолеть это». Знаете, сила Божья присутствует прямо там, где вы находитесь, чтобы помочь вам. «Отец, я высвобождаю свою веру вместе с теми, кто нуждается в помощи». «Дьявол, убери свои руки от их ума во имя Иисуса». Бомбардирующие, тревожные, мучительные мысли «уберите свои руки от их ума». Я говорю, «Мир Божий да придет в их ум, мир Божий да поднимется внутри них и владычествует во имя Иисуса. Аминь». Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы присоединились к нам сегодня. Вместе со слушателями в студии будем наслаждаться Словом. Именно когда вы в восторге от Слова, оно работает для вас. Относясь к Слову обыденно, вы не используете его полноценно. Просто решите быть в восторге. Помню, мой младший сын в детстве любил ездить в Диснейленд. И мы туда ездили иногда. Когда он уже немного подрос, я как-то решила сюрпризом отвести его в Диснейленд. И однажды прямо с утра я ему сказала, «Мы едем в Диснейленд». А он ответил, «О, хорошо». И когда он так ответил, я поняла, с такими сюрпризами покончено. Раз это не приводит его в восторг, нам есть чем заняться. Я хочу, чтобы Бог знал, что Слово восторгает меня. Возгревайте свой восторг. Решите восторгаться. Я уверена, что вы в восторге от Слова, и я рада, что вы с нами сегодня. И как я уже говорила, когда вы в восторге от Слова, оно работает для вас. Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, ручку и учитесь вместе с нами. Ведите записи, потому что хорошие ученики становятся исполнителями Слова. И мы не просто хотим слышать его, мы хотим им жить. Аминь. В предыдущем эпизоде мы говорили, что Бог повел меня учить об уме. Нам так важно быть умелыми на арене ума. Ведь ум есть у каждого. И вы не можете сказать, что к вам это не относится, что вам это не нужно. Каждому нужно быть искусным в дисциплинированной умственной жизни. Вы знаете, благословение Божье настолько всеобъемлюще, настолько обильны. Исцеление, обеспечение, мир, радость, победа все это принадлежит нам во Христе. Но нам нельзя оставить без внимания еще одну часть нашего наследства во Христе – здравый ум. Бог никогда не планировал, чтобы вы шли по жизни с измученным и издерганным умом. Для христиан, живущих с беспокойным умом, есть хорошая новость. Вам предложено нечто лучшее. Вы больше не обязаны жить, как прежде. Жизнь в депрессии, подавленности, беспокойстве, затравленности, тревоги, страхи, в постоянном смятении. Это не то, что Бог предназначил для нас. И если мы так живем, следует признать, что мы что-то делаем не так. И не думать, что Бог делает что-то не так. Не ждать, пока дьявол оставит нас в покое, а приобретать навыки здравого ума, принадлежащего нам во Христе. Знаете, исцеление принадлежит нам, процветание, победа принадлежат нам. И нам дана привилегия стать искусными во всех этих благословениях, которые нам принадлежат. Но также нам нужно стать умелыми в благословении здравого ума. А здравый ум не приходит автоматически. Нужно научиться умело обращаться со словом, источником здравого ума. Верно? Итак, все Божьи благословения принадлежат нам, но испытаем мы их или нет, зависит от того, как мы мыслим. Мысля неправильно, мы препятствуем потоку Божьих благословений в нашей жизни. Почему? Потому что неправильное мышление приводит к неправильным убеждениям. Неправильные убеждения приводят к неправильным словам. Неправильные слова приводят к неправильным поступкам. Правильное же мышление приводит к правильным убеждениям, к правильным словам и к правильным поступкам. Вот почему так важно научиться жить в здравом уме, принадлежащем нам во Христе. И вот что я скажу. Так же, как вы не отдали бы свое спасение дьяволу, не отдали бы ему божественное исцеление или процветание, не отдавайте свой здравый ум дьяволу. Решение о том, какой будет ваша жизнь, всегда в ваших руках. За 25 лет пасторства я поняла, что Бог позволяет нам иметь все, что нас устраивает. Так часто люди ждут, чтобы Бог что-то сделал с их ситуацией а Бог ждет, когда они перестанут мириться со своей ситуацией. Знаете, если вы позволяете своим детям вам перечить, позволяете им быть неуважительными к вам, и вас это устраивает, Бог позволит этому быть, верно? Если вас устраивает беспокойство, Он позволит вам иметь беспокойство. Но если вы когда-нибудь решите, «Минуточку, это не то, что Бог предложил мне. Это не то, что Бог мне предназначил», и вы решите, «С меня хватит». Его способность, Его сила и Его Слово вас поддержит. Когда вы решите постоять за себя, его сила выйдет вам навстречу. Я хочу ободрить вас, не соглашайтесь ни на что меньшее, чем лучшее, что есть у Бога. Беспокойный ум, издерганный, тревожный ум, мысли страха не предназначены вам Богом. Так что решите и просто скажите, с меня хватит. Печально, что так много людей воспитывались в семьях, где беспокойство... Просто было нормой. Я так благодарна, так признательна за то, что моя мама не любила скачки настроения. Ей не нравились эмоциональные взлеты и падения. И поэтому она воспитывала нас быть последовательными. Она воспитывала нас быть постоянными. Никаких драм. Она не допускала драмы у себя дома. И это дало мне фору в понимании того, как действует Бог. Дело в том, что Бог, дело в том, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Нет никаких взлетов и падений, не приходится задаваться вопросом, каким Он будет дальше. Идя в гости к некоторым людям, не знаешь, с какой их версией столкнешься в этот раз. Но с Богом всегда известно, с какой версией вы встретитесь с версией Победы, и Бог предлагает нам жизнь, в которой мы вчера, сегодня и вовеки те же, в которой каждый день – это день мира, а не так, то теряешь мир, то обретаешь мир, то радуешься, то нет. Это неумелое обращение с жизнью, которую Бог нам предложил. Я скажу так, решите, что вас больше не устраивает. В вашей собственной умственной жизни, в вашем собственном образе жизни. Люди говорят, если бы дьявол оставил меня в покое, тогда у меня был бы мир. Настоящая победа – это не ожидание облегчения со стороны дьявола. Дьявол не оставит вас в покое. Кого-нибудь здесь дьявол когда-нибудь оставлял в покое? Нет, никого. Дьявол не оставит вас в покое. Настоящая победа – это когда вы не беспокоитесь прямо в присутствии любой оппозиции. Чего бы то ни было, чем дьявол вас атакует. В Псалме 22.5 сказано, что Бог накрывает нам стол. Он готовит трапезу. Что это за трапеза? Восполнение нужд, обеспечение, изобилие. Он готовит стол со всем, что нам понадобится в этой жизни. Он уже приготовил его и дал нам. И смотрите, он приготовил нам трапезу в присутствии врагов наших. Вы не избавитесь от дьявола. Пока мы живем на этой земле, пока не закончится срок аренды Адама, у дьявола есть право быть здесь, и он будет здесь. Придет время, когда его здесь не будет, но пока не закончится срок аренды Адама, он здесь. Победа не в том, чтобы вас оставили в покое, Победа – это когда вас не тревожит то, что присутствует. Это победа, это навык. И это то, что Бог предлагает нам. Он не хочет, чтобы мы ждали, пока обстоятельства сложатся так, как надо, чтобы наша жизнь стала приятной. Слово говорит нам, что Царствие Божье – не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Так что знайте, Бог предлагает нам поток царства. Он уже наш. Мы можем жить в нем еще до того, как попадем на небеса. Мы можем жить в потоке небес, прежде чем отправимся туда, беря мышление слова, зная, как Бог думает, как Бог движется и как Он реагирует. Когда мы соглашаемся с этим и входим в это, у нас начинаются дни небес на земле. То есть мы живем в праведности, мире и радости во Святом Духе. Итак, Слово говорит нам в Псалме 22,5, что Бог готовит стол перед нами в присутствии наших врагов. Суть не в том, чтобы заставить дьявола оставить вас в покое, а в том, чтобы заставить дьявола смотреть, как вы едите свою победу, заставить его смотреть, как вы вкушаете трапезу Божьего обеспечения и Божьего благословения, так, чтобы он захотел уйти, убраться, а не вы ждали, пока он идет, чтобы быть в победе. Он терпеть не может быть рядом с победителями, знающими свою победу и умело ее применяющими, умелыми в мире, умелыми в радости. Он предпочтет донимать кого-то, на кого это действует, обнаружив, что на вас это не действует. Вот что я вам скажу. У вас будут дни небес на земле, когда вы поймете, какие бы ни были обстоятельства, Бог никогда не забирает у вас свой поток. Поток праведности, мира и радости во Святом Духе никогда не отходит от вас, какие бы обстоятельства ни сложились. Даже если в вашей повседневной жизни возникают неправильные или трудные обстоятельства, Божий поток никогда из нее не исчезает. Он все еще в вашей жизни, и вы можете в него войти. И посреди того, что заставляет других печалиться, вы все еще можете радоваться. Посреди того, что страшит других, вы можете радоваться. Вы можете пребывать в мире, потому что Бог никогда не забирает у нас свой поток. Аминь. Итак, наша задача — стать умелыми. И, как я уже говорила, одно из Божьих благословений заключается в том, что Бог наделил нас здравым умом. Пожалуйста, откройте со мной 2 Тимофею, первую главу. Я прочитаю 7 стих в расширенном переводе: Ибо Бог не дал нам духа робости, малодушия, трусливого, жалкого и раболепного страха, но Он дал нам Духа силы и любви, и в Библии короля Якова сказано И здравого ума, а в расширенном переводе и спокойного, уравновешенного ума, дисциплины и самообладания. Это то, в чем мы должны стать умелыми. Научиться сохранять спокойный ум, уметь сохранять уравновешенный ум, то есть не бросаться в крайности, не увлекаться и не носиться, а быть в балансе, оставаться посередине. Далее. Очень важна дисциплина ума, самообладание, дисциплинированный ум. Мы уже упоминали в предыдущем эпизоде, что недисциплинированные дети создают всевозможные проблемы в доме. Они попадают во всякие неприятности, во всевозможные места, в которых не должны быть. Если недисциплинированные дети так себя ведут, что, по-вашему, сделает недисциплинированный ум? «Недисциплинированный ум лишит вас мира». Послушайте, я не сказала, что дьявол лишит вас мира. Я сказала, «Недисциплинированный ум лишит вас мира», потому что мы не подвластны тому, чем дьявол атакует нас. Не поймите меня неправильно, от того, что мы христиане, дьявол не перестает нападать, но мы не позволяем ему определять результат — мы определяем результат. Аминь? Так что же такое дисциплинированный ум? Ну, во-первых, это обновленный ум. Обновленный ум означает, что вы берете мысли Бога, Слово Божье, эту Библию. Бог стал писателем, и Он записал свои мысли. Зачем? Чтобы мы знали, как правильно мыслить, когда возникает что-то неправильное. Нам даже не нужно изобретать правильное мышление. Он уже сказал нам, что такое правильное мышление, Слово. То, чему Он учит в Своем Слове, и есть правильное мышление. И эти мысли нужно выбрать. Каждый день вы выбираете либо мысли, бомбардирующие ваш ум, либо те, что Бог предлагает вам в Своем Слове. Итак, дисциплинированный ум – это обновленный ум, а обновленный ум – это дисциплинированный ум. То есть вы дисциплинированно принимаете только определенные вещи. Как я уже говорила, некоторые воспитывались в семьях, где ум был практически необуздан. Откуда мы знаем, что ум был необуздан? Потому что слова были необузданы. Действия были необузданы. Всякий раз, когда кто-то не сдержан, в первую очередь не сдержаны его мысли. И чтобы дисциплинировать действия, чтобы дисциплинировать слова, нужно дисциплинировать умственную жизнь. Аминь. Недисциплинированный ум будет касаться того, чего не должен. А дисциплинированный ум скажет, «Знаете что, там нет благословения, и я не пойду в этом направлении». Враг будет предлагать уму все возможные мысли. Целый... Набор самых разных мыслей в каждой сфере жизни. Но вы должны исследовать каждую мысль, к чему она вас приведет. Если вы пойдете в неправильном направлении, потребуется время, чтобы выбраться из неправильного направления. Так что лучше уже изначально туда не идти. Аминь. Итак, как дисциплинировать мысли? Обновлять свой ум. Откройте со мной, пожалуйста, Римлянам 12. Я прочитаю второй стих. Римлянам 12.2. «И не сообразуйтесь с веком сим». Обратите внимание, этот мир способен делать людей подобными ему. Даже те, кто не собирался с ним сообразовываться, начинают ему соответствовать. Итак, не сообразуйтесь с этим миром но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Мне нравится это слово «преобразуйтесь». Это потрясающе. Обновление ума предлагает нам преображенную жизнь. Что значит обновлять ум словом? Это решить. Я буду выбирать Божьи мысли. Когда будут приходить мысли, «Я буду выбирать только те, которые соответствуют тому, что говорит Бог». И в Римлянам 12.2 сказано, что обновление ума преобразит вашу жизнь. Ваша жизнь не будет выглядеть так, как прежде. Она станет совершенно другой. И верующий как никогда обманут, если его жизнь остается прежней. У него отнято, украдено самое лучшее. Как только человек рождается свыше, все должно начать меняться. Но у многих жизнь остается прежней. Они ссорятся как прежде, спорят как прежде, мыслят как прежде, ведут себя как прежде. И если не знать, что они рождены свыше, то и не догадаешься. Рождены ли они свыше? Наверняка. Но они никогда не совершали замечательную работу по обновлению ума, которая вводит в преображенную жизнь. Не лишайте себя того, что Бог предлагает вам, так и не входя в преображенную жизнь. А преображение происходит только при обновлении ума. Как-то мой младший сын захотел сходить в кино, и я не знаю, правильно ли я помню название фильма «Трансформеры» или что-то в этом роде «Детский фильм». И вот мы пошли на этот фильм в кино лет, наверное, 15 назад. Все началось с автомобиля. Подросток просто катался на нем. И пока автомобиль оставался автомобилем, все, на что он был способен, это ездить. Но в фильме он трансформировался во что-то вроде оружия. И, преобразившись в оружие, он мог делать то, чего не мог делать, будучи автомобилем. Вот что обновление ума предлагает вам — трансформированную жизнь, когда ваша жизнь станет совершенно другой, чем прежде. Ваша семья будет жить так, как никогда не жила до вашего рождения свыше. Ваши поступки будут отражать преображенную жизнь. Это возможно только посредством обновления ума. Аминь. Обновление ума открывает доступ к преображенной жизни. Прислушайтесь. Обновление ума открывает доступ к преображенной жизни. Потенциально преображенная жизнь принадлежит каждому верующему. Но мы знаем, что не каждый верующий живет преображенной жизнью. Она потенциально принадлежит ему. Но именно обновление ума открывает доступ к преображенной жизни. Аминь. Если вы ходите в церковь, и пастор или кто-то из верующих молится за вас и возлагает на вас руки... Это благословение. Послушайте, это очень по-библейски. Возложение рук — это по Писанию. Библия говорит, возложит руки на больных, и они будут здоровы. Также, когда кто-то помазанный возлагает на кого-то руки, происходит наделение. Так что возлагать руки на людей — это по Писанию. И возложение рук благословит вас, но никогда не преобразит вас. Когда кто-то соглашается с вами в молитве, это по Писанию. По Писанию. И Бог вмешается, Его сила будет действовать. Но это никогда не преобразит вас. Это благословит вас, но не преобразит вас. Преображает только одно – обновление ума. А обновление ума – это процесс. Оно не происходит в одночасье. Это пожизненная профессия верующего. Обновлять ум. И это наша пожизненная привилегия – обновлять ум. У верующих, не обновляющих свой ум, жизнь не особо отличается от той, что была до спасения. А мы не для того спаслись, чтобы жить по-прежнему. Мы спаслись, потому что с нас хватило прежней жизни. Но что происходит? Люди сидят и ждут, пока Бог введет их во что-то. А Он открыл для них совершенно новый образ жизни, преображенную жизнь. Но она приходит только через обновление ума. Послушайте, спасение не означает, что больше не будет проблем. Оно означает, что итог проблем будет другим. Вот что оно означает. И обновленный ум видит проблемы иначе, чем не обновленный Аминь. Итак, а обновленный ум означает, что мы перенимаем Божий образ мышления. Если наши мысли противоречат или противостоят тому, что говорит Бог, мы откладываем свой образ мышления. Каждый из нас был воспитан в системе своей семьи. Нас воспитывали наши мамы и наши папы. И это благословение, если их система соответствовала слову. Но многие из нас были научены мыслить в разрез со словом. Вы скажете, «Но я же всю жизнь так думал!» Однако вы не обречены так жить всю жизнь. Перенимая Божье мышление и Слово, мы отказываемся от любых других мыслей. Мы отвергаем мысли, противоречащие тому, как Бог говорит мыслить или поступать. Когда человек обновляет свой ум, это очевидно в его умственной жизни. Это очевидно в его браке, у него дома. В жизни его детей. Знаете, я не просто хотела, чтобы друзья моих детей были христианами, но чтобы их друзья были из семей, обновляющих свой ум. Почему? Потому что когда кто-то обновляет свой ум, его поведение диктуется словом, которому он себя подчиняет. Аминь. Хорошо и правильно исповедовать Слово. Но я скажу вот что. Ум не обновляется, пока это не проявляется в действиях. То, что вы умеете цитировать Слово, еще не значит, что ваш ум обновляется. Просто знание того, что говорит Бог, это еще не обновление ума. Когда Божьи слова, Божьи мысли начинают диктовать ваши поступки, ваше повседневное поведение то, как вы живете, тогда вы вступаете в поток обновленного ума. Ум не обновлен, пока это не проявляется в поступках и в вашей повседневной жизни. Аминь. Послушайте. Слава Богу за исповедание Слова. Я верю в исповедание Слова. Вера приходит от слышания Слова. Вашему духу нужно слышать, как ваши уста исповедуют Слово. Но исповедание Слова – это не самоцель. Исповедуя Слово, мы слышим, как себя вести, как поступать, как реагировать. Поэтому, говоря «ранами его я исцелился», мы не просто исповедуем это, надеясь, что это сработает. Мы исповедуем это, чтобы знать, как вести себя соответственно своему исповеданию. А, Его Слово говорит, что «ранами его я исцелен», значит, я буду вести себя как исцеленный. Понимаете? Вот что такое обновленный ум, проявляющийся в действиях. Недостаточно просто исповедовать. Вы можете исповедовать и исповедовать слово, но если вы никогда не исполняете его на деле, ваш ум все еще не обновлен. Обновленный ум виден в том, как мы живем. Не только в том, как мы говорим. Не только в том, что мы исповедуем. Он проявляется в нашей повседневной жизни. Он проявляется в нашем браке, в нашем доме, в том, как мы ведем себя на работе, он проявляется. У обновленного ума есть плоды. Аминь. Вот как преображается жизнь. И мы на самом деле видим, что мы духовно растем. Невозможно расти и становиться духовно зрелыми, не обновляя свой ум словом. Аминь. Вот почему некоторые люди остановились или замедлились в духовном развитии. Они не обновляют свой ум. Чем больше мы обновляем свой ум, тем слаще становится жизнь. Я хочу помолиться за вас сегодня. Я не знаю, что атакует ваш ум, я не знаю, с чем вы столкнулись, но я знаю, что есть мир для вашего ума, и этот мир внутри вас. Отец, я молюсь за тех, кто смотрит эту передачу, за тех, чей ум встревожен и измучен. И я говорю, дьяволу, бери свои руки от их ума». Мы объединяем свою веру с их верой. И, Отец, мы говорим миру внутри них восстать. Сдайтесь этому миру. Сдайтесь миру Божьему. Не поддавайтесь страху. Не поддавайтесь беспокойству. Сдайтесь миру Божьему. И Он начнет прогонять тревожные, мучительные мысли из вашего ума.